Это третья часть истории мира Гринбей, и чтобы ее понимать, нужно ознакомиться с предыдущими двумя. Это видео повествует о моем вымышленном мире, о его организациях и обществах, тайных и не очень, от лица одного из жителей этого мира. Желаю вам приятного просмотра. Существует традиция... Нет, даже скорее обязательное правило, согласно которому каждый ученый-мистик из Академии Мистики и Наук города Вулоноса раз в 2-3 года должен представлять конклаву магусов научный или мистический труд. Его тема может быть любой, от описания циклов жизни бабочки до теорий и мистификаций о жизни русалочево-подводного царства. Пришло и мое время зарыться в старые пыльные тома, записки, дневниковые записи, изучить свидетельства очевидцев и напрячь свою собственную память. Ведь то, о чем я собираюсь поведать вам, я узнал сам в ходе своих путешествий по белому свету. Поистине бесчислены чудеса скалящегося залива, и целой человеческой жизни не хватит, чтобы узнать их все. Но самое удивительное и чудесное – это люди, что населяют наш мир. Они объединяются в группы, создают общество и гильдии, и именно о них и пойдет речь в нашем труде. За последние три года, где я только не побывал, я видел такое, что большинству, даже самых образованных ученых нашей Академии даже и не снилось. Конечно, никто не ставит под сомнение эрудицию и проницательность главных читателей моего труда, членов Конклава Магусов. И к тому же очень ценю и уважаю вашу мудрость и надеюсь на высокую оценку. Здесь, пожалуй, самое место скромно представиться мне, автору этого труда, чтобы прояснить для читателей этот вопрос и больше к нему не возвращаться. Я Элик Квола, посвященный ученый-мистик научно-мистической академии. Однажды, в попытке освободиться от гнета семейных проблем, решил уехать из своего родного города Лия и отправиться в путешествие в поисках новых знаний. Если вы захотите найти мой родной город на карте мира, то вам придется потрудиться, поскольку он очень мал и находится на самой восточной окраине известного мира в первую очередь, сев на корабль в портовом городе Бо-Лиего, что у Аметистого залива, я решил посетить свою Альма-Матер, Академию науки и мистики, что в древнем городе Вулоносе. По пути я решил остановиться еще в двух городах – Сарадма и Таруслав. Это вольные города, принадлежащие двум конкурирующим торговым республикам – Братство Бастиона и Гильдии Красной Розы. Конечно, сейчас уже некорректно помещать их в трактате об обществах и организациях, ведь не так давно они получили государственный суверенитет и из статуса обычных торговых кильдий стали независимыми торговыми республиками. Хм, думаю, стоит рассказать вам подробнее про торговые республики, раз уж я их упомянул. В то время как огромная империя Вассоры, расположившаяся на двух континентах Эпинаки и Сальди, стояла на принципах феодальной системы, пять государств в известном мире являлись торговыми республиками. В торговых республиках переменчивое лидерство, знатные купеческие дома борются за власть в них, торговый союз «Падающие звезды» располагался на Сальди южном континенте и был вассалом империи Вассоры, принося ей огромный доход. Республика Тангарий располагалась на полуострове Длинный Коготь и еще две республики в Торговом заливе, которые именуются гильдиями – Гильдия Красной Розы и Гильдия Братства Бастиона и, наконец, Нефритовый остров – главный торговый узел островов Драконьего моря. И я имел честь посетить только две из них. Гильдию Красной Розы со столицей в городе Сарадма и гильдию Братства Бастиона, город Таруслав. Поэтому расскажу о них подробнее. Эти гильдии очень древние. По легенде, они были созданы 8 лет назад одним северным королем, который очень любил богатство. Кроме того, этот король был еще и тщеславным. И обожал, когда придворные конкурируют друг с другом, пытаясь выслужиться и заслужить его благосклонность. Он заметил, что конкуренция подстегивает их придумывать все более удивительные и остроумные способы выслужиться перед ним. «Эту бы энергию дав правильное русло», — подумал король, и решил создать сразу две торговые гильдии, поместив их в равные условия, чтобы они могли свободно конкурировать между собой. Тогда доход от налогов в королевстве вырос в несколько раз. Купеческие кланы конкурировали друг с другом за влияние и власть внутри торговой гильдии, а торговые гильдии уже соревновались друг с другом, все больше и больше наращивая свои доходы. И все это приносило огромные прибыли в казну их сюзерена – короля. История не сохранила имя этого короля, а историки нашей академии вообще сомневаются в правдивости этой легенды и в историчности самого короля. Но в народной памяти он запомнился как Йорген Тигнибош. Забавно, что это имя с древнеэпинакского так и переводится «богатый землевладелец». Есть и другие теории, которые свидетельствуют о происхождении двух этих гильдий. Если захотите, то можете ознакомиться с ними в базе знаний, которые располагает наша академия. Уже многие присоединились к ее пополнению, и вы тоже можете присоединиться. Ладно, возвращаюсь к гильдиям, которые основал старина Йорген. Гораздо позже эти гильдии получили название «Красная роза» и «Братство Бастиона». Гильдия «Красной розы» занимается морской торговлей, ростовщичеством и кредитованием, производством пива, добычей ценных минералов, производством искуснейшего пурпура для одежд богачей и сами одежды а также, по слухам, выращивает так называемый «порошок блаженства», который потом чудесным образом попадает на черные рынки. К моменту, когда я посетил город Сарадма, главой гильдии являлся Иеровим Сират. Братство Бастиона было названо так, потому что его главной достопримечательностью и по совместительству административным центром всей гильдии является огромный бастион. Члены гильдии очень гордятся этим строением, они говорят, что давным-давно 4 купеческих рода объединились и решили построить огромную крепость. Цитирую, в высоту он был как 100 людей, в ширину как 50 коней. Я посчитал и получилось примерно 160 метров высотой и столько же шириной и длиной. Хотя надо сказать, что реальные размеры немного меньше заявленных. Но даже так Бастион представляет из себя огромный куб, который случайно уронил на землю ребенок бога, который играл в кубики на небесах. Однако Патриции Гильдии утверждают, что Бастион был построен по заказу Гильдии много веков назад. Зачем нужна была им эта громадина? Наверное, для обороны от врагов или для хранения своих бесчисленных богатств. Валорис Странник причислил Бастион к одному из чудес света – я же с ним не согласен. На мой взгляд, бастион — это неказистая и бесполезная постройка, которая поражает только своими размерами. Ну, я думаю, хватит о торговых республиках. Пора переходить к другим организациям и обществам Зеленого залива. После посещения столиц двух гильдий я направился в город Вулонос, столицу знаний всего цивилизованного мира. Я так превозношу этот город, потому что именно здесь и находится Академия науки и мистики. Это главное и единственное заведение высшего образования во всем известном мире. Здесь обучаются все те, кто достоин исследовать тайны бытия и познавать непознанные. Легенды относят основание Академии еще ко временам, когда на Земле еще жили низшие божества, захотевшие остаться на Антомовисе после сотворения мира. Мистики и астрологи иногда называют этих существ предтечи. По легенде, в первый век после сотворения мира предтечи были буквально строителями нового мира. Им обычно приписывают большинство достижений, без которых сегодня мы не представляем нашего существования. Одним из таких достижений было образование. Предтечи построили Академию науки и мистики, чтобы познавать мир вокруг себя. И впоследствии эту Академию унаследовали люди. Не каждый может поступить в эту Академию. Чтобы вы понимали, самые ответственные вещи, врачевание, науку и духовные вопросы лучше доверить самым образованным людям. Может, Академии и была бы рада принять всех желающих и обучать их хоть всю их жизнь, но это чрезвычайно затратное дело. Поэтому они берут самых достойных и обучают их бесплатно, либо тех, кто способен сам оплатить свое обучение. Почти каждый ученый-мистик, прошедший долгое обучение длиной 10-20 лет, является экспертом сразу в нескольких научных областях. После выпуска из Академии ученый-мистик обязан продолжать научные изыскания и постоянно совершенствовать свои познания. Но не только в Академии города Вулоноса люди пытаются постичь законы Вселенной. Есть кое-кто, кто пользуется гораздо большим спросом у местных лордов. Одно из самых старейших обществ – это Орден Астрологов. Астрологи пока что единственные, кто может с точностью назвать год, когда они были основаны. 178. Услуги астрологов крайне востребованы. При дворе каждого короля и лорда есть свой звездочет, который служит проводником божественной воли. Астрологи утверждают, что 10 главных созвездий – это дома, в которых живут боги. А звезды — это окна, в которых зажигается и тухнет свет. И как в ночи, глядя на светящиеся окна дома, можно попробовать угадать, что там происходит, так и глядя на небесные созвездия, можно узнать, что происходит в божественном мире. Например, если звезды светят ярко-красным огнем, то Бог сейчас разгневан. И значит беды не избежать. А если звезды мерцают холодным цветом, то Бог спокоен и сейчас отдыхает. Помимо угадывания переменчивых настроений божеств, астрологи могут предсказывать будущее и делать знамения. Если правитель принимает какое-то серьезное решение с далеко идущими последствиями, то чаще всего слово придворного астролога может стать решающим. Центр ордена находится в Звездной крепости – королевстве луната в ее столице луныгрейде на момент написания этого труда магистром ордена звездочетов является гарпиус Рапасия. и я думаю на этом пока что я закончу хоть и поведал вам не обо всем конечно я бы хотел рассказать еще больше но не хотелось бы излишне тратить ваше время уважаемые читатели я уже готовлю к выпуску очередной труд, в котором я расскажу вам о других обществах и организациях Скалящегося залива. В то время как этот труд был больше посвящен торговым и научным сообществам, следующий будет больше о религиозных и военных организациях. Я надеюсь, что вы по достоинству оцените мой труд и напишите отзыв. А также не забывайте оформить подписку, чтобы не пропустить мой следующий трактат. А еще я хотел бы поблагодарить знатных патрициев, которые поддерживают мою творческую и научную деятельность материально. С наилучшими пожеланиями, ученый Академии науки и мистики Элик Квола.